Всем привет! Итак, продолжаем знакомство с Кудой. Я точно так же, как и вы, знакомлюсь с этой технологией, поэтому если где-то что-то я говорю не так, это значит, что я вас не обманываю, а я, может быть, что-то недопонимаю. Поэтому будет хорошо, если знакомиться, будем вместе с вами. Вы параллельно будете для себя что-то подсчитывать. Короче... Сегодня узнаем, как получить информацию об устройстве. Поскольку мы хотели бы выделять память и исполнять код на нашем устройстве, то программе было бы полезно знать, сколько у устройства памяти и что оно умеет делать. К тому же, довольно часто в компьютере установлено несколько устройств с поддержкой CUDA. В таких ситуациях крайне желательно отличать один GPU от другого. Например, во многие материнские платы уже интегрирован графический процессор NVIDIA. И если производитель или пользователь поставит в такой компьютер еще и дискретный графический процессор, то кажется, что процессоров с поддержкой CUDA 2. А некоторые продукты NVIDIA изначально оснащены двумя GPU графическими процессорами. И если в компьютере находится такая карта, то она тоже будет распознаваться как два процессора с поддержкой CUDA. И прежде чем приступать к написанию кода для устройства, хорошо бы иметь механизм, позволяющий узнать, сколько устройств присутствует и какие возможности поддерживает каждая из них. Для получения подобной <coughs> информации есть очень простой интерфейс. Первым делом Нужно узнать, сколько в системе есть устройств, построенных на базе архитектуры CUDA. Они и смогут исполнять ядра, написанные на CUDA-C. Узнать число CUDA-устройств поможет вот такая вот функция. CUDA-GET-DEVICE-Count. То есть нам эта функция вернет количество устройств, которых и у нас есть. После возврата из этой функции в переменной count будет содержаться количество этих устройств. После чего мы можем ручками их перебрать, то есть в цикле, перебрать каждое устройство и получить информацию об этом устройстве. То есть вот есть такая функция куда get То есть она извлекает информацию о нужном устройстве. Ну и здесь у меня небольшой примерчик этого всего. Извлекается информация об устройстве и выводится на экран. На экран выводится не все, потому что функция куда get device property она извлекает информацию вот в такую, короче, вот такую, вот в объект такого типа, в структуру такого типа. Если мы перейдем сюда, то здесь довольно много информации конечно же всю я ее не выводил я даже не могу сказать основную я информацию выдел, вывел или нет я просто вывел вот там сначала взял и, и, и вот до этого вывел ну ожидая следующее видео я думаю вы сможете сами познакомиться ну я думаю в принципе у вас и так еще Немало времени, наверное, у некоторых уйдет на установку этого всего, куды и, и прочего. Может быть кто-то и не устанавливает, и смотрит на мои видео, и потом примет решение ставить или не ставить, знакомиться или не знакомиться. Но в любом случае я здесь все не выводил. Сейчас мы посмотрим, что у меня за устройство, потому что я даже и сам не знаю, шутка, что у меня за устройство. Дальше, дальше, дальше. Также, также было бы неплохо установить ну, какие-то свойства. то есть мы, ну, Я сейчас объясню. Здесь мы узнаем количество устройств, здесь мы их перебираем и выводим на экран информацию. Но есть такая хорошая функция. Куда choose device? Но дело в том, что у каждого устройства есть э, вот две таких опции. Э, это старшая э, часть уровня вычислительных возможностей устройства, а это младшая часть уровня вычислительных возможностей устройства. И э, есть разные семейства куда э, устройств то есть NVIDIA-карт. И э, они отличаются да, от семейства. Есть Pascal, Fermi, э, Tesla, э, Kepler, по-моему, еще какие-то. Ну, какие-то есть, да. И у каждого есть свой набор э, возможностей. В каких-то э, семействах больше возможностей, в каких-то меньше, в каких-то, наоборот, специализированы какие-то конкретные там, возможности, которых нет в других. Так вот. Хотелось бы, чтобы мы смогли выбирать ближайшую к установленной версии Но ну, В данном случае, к примеру, мы старшую часть ставим в единичку Младшую в троечку И мы, если у нас устройств несколько Хотели бы, чтобы наша программа автоматически устанавливала Максимально ближайшее устройство да, к этой версии вот. Конечно же, можно пробежаться в цикле, перебрать все эти устройства и дальше там с помощью всяких ов определить, какое устройство ближайшее, то и выставить. Но дело в том, что есть удобная функция куда device. Что она делает? Ну, для начала нам нужно... Обнулить, ну даже не обнулить, ну вот обнули, да. Вот у нас есть переменная проб. Что это такое? Это как раз объект вот этого типа. Этот тип содержит все настройки. Так вот, мы обнуляем. Дальше устанавливаем, какую, с какой версии, ну или мы хотим работать, устройство. Либо чтобы система установила ближайшее к этой версии. Вот мы устанавливаем верхнюю часть, ни, нижнюю часть. Уровня. Дальше получаем устройство куда get device. Это возвращается идентификатор устройства нашего. Дальше мы куда используем функцию куда choose device. То есть мы передаем идентификатор устройства и желаемую нам там версию. И после этого это API выбирает ближайшую версию. После чего... Мы делаем вот так вот, куда set device, вот, то есть она вот здесь может изменить, э, вот эту переменную, может изменить, к примеру, в данном случае у меня будет нолик, потому что у меня одно устройство, и ID этого устройства ноль. Но если бы было у меня их несколько, у кого их несколько, попробуйте, поэкспериментируйте. И после этого мы устанавливаем, и дальше уже работаем, ну, с тем устройством, с которым, скажем так, мы уже умеем работать. Почему это важно? Все важно на самом деле. Поэтому я решил не пропускать. То есть я иду тут по этой небольшой книге. И глава за главой. Потому что много важных вещей можно просто упустить. Сразу броситься куда-то в середину книги. А вот эти вещи упустить. А эти вещи упускать нельзя. Потому что чем дальше, тем больше ну, развивается сама NVIDIA. Сама технология. И... Я думаю, у кого-то уже есть устройство, точнее компьютеры с одним и более GPU. Так, так, ну и давайте запустим. Давайте запустим. Я уже, наверное, говорил, каждый раз, когда вы меняете код, вот здесь в Visual Studio, надо делать Rebuild. Потому что студия автоматом не подтягивает изменения в этом файлике. А если она не подтягивает изменения в файлике, соответственно, вы что-то можете изменить, а работать будет ну, на, на старых объектных файлах. Короче, вот так вот лучше каждый раз пересобирать. Ну и теперь давайте запустим. Давайте запустим и посмотрим, что у меня тут есть. Итак, имя устройства. Вывели. То есть количество устройств у меня одно. Имя устройства GeForce JTX 1060. Дальше, что это? Это объем глобальной памяти в байтах. Соответственно, 6 гигабайт присутствует на данной видеокарте. Дальше, дальше, что это такое? Global Memory. А, это понятное дело. Дальше. Shared Memper Block. Это максимальный размер разделяемой памяти в одном блоке. Что такое блоки, нити, потоки. Ну, нити или потоки. То есть в книгах переводятся потоки как нити, чтобы не было путаницы. Потому что потоки есть еще ввода-вывода. Вот поэтому, что это такое, мы дальше со временем тоже разберем. То есть тут все последовательно надо. Ну, или сами вы можете почитать. Так вот, это у нас максимальный размер разделяемой памяти в одном блоке. Дальше. Это количество 32 разрядных регистров в одном блоке. 65 тысяч. Насколько я знаю, это ограничение. Просто такое архитектурное ограничение. Больше быть не может. По-моему. Дальше. Количество нитей в ВАРП. Варп, вот. Ну, можно сказать, количество потоков в ВАРП. Что такое Варп? То есть, грубо говоря. Это такой пучок, ну оно переводится, вот как в книге было написано, еще где-то я читал варпа, так как ближе переводится к мореходству, и там канаты, да, и там, по-моему, их так называют, варпы. И оно хорошо иллюстрирует, что оно хорошо иллюстрирует? Канат, он состоит из многих жил, можно сказать, нитей. Так вот, как бы написано, что задачи, которые распараллеливаются, на устройстве куда на устройствах куда с поддержкой CUDA, и так вот, которые распараллеливаются, они разбиваются на варпы и в один момент может выполняться один варп а варп в себе содержит вот эти вот, ну, вот представляем трос, да, такой, и трос состоит из нитей из вот таких потоков нитей так вот, в каждый момент времени кажд, каждая нить выполняется параллельно соответственно в данном случае 32 потока, ну как минимум 32 потока, будут физически выполняться одновременно. Вот. Ну что такое варп, мы подойдем, будем обсуждать дальше, там, в следующих видео. Поэтому не переживайте, нужно усвоить эту всю информацию, нужно пройти квесты по установке куды, по настройке и по всему такому. Так вот, количество варпов у меня 32. А, точнее, количество нитей в варпе. Дальше. Максимальный шаг, разрешенный для копирования в памяти, в байта. Это я подозреваю какой-то косяк. Это что у меня было? Mempitch. А mempitch. Мэмпич... size t, а почему это я подозреваю, просто выявилось неправильно переполнение, почему я же указал, что это как бы long ладно, ладно, возможно здесь mempitch size, ладно, возможно возможно косяк потому что уж очень похоже это переменная на переполнение интегера я думаю вы знаете, да так еще раз, warp size а почему максимум Pitch in bytes. Ладно, скорее всего вот это неправильно и вот это неправильно. Скорее всего. Ну, потом разберусь. Так, дальше. Что это? Maximum number of threads per block. Это максимальное количество нитей в одном блоке. Нитей или потоков. Наверное, я буду говорить потоки. Ну, и, или нити. Не знаю. Так вот, максимальное количество потоков в одном блоке. Дело в том, что э, задачи разбиваются на блоки. Э, вот, мы указываем, ск э, сколько блоков должно выполнять какие-то задачи, и оно, и оно выполняет. Так вот, максимальное количество потоков в одном блоке 1024. И вот это вот блоки э, образуют... Э, э, ну... Из блока получается сетка. А сетка, насколько я понимаю, может быть двумерная или трехмерная. То есть блоки, ну сетка двумерная, плюс еще блоки, и получается какая-то такая трехмерная такая штука. И в каждой штуке потоки, которые там типа выполняются. Ну, к этому мы еще подойдем. Так вот, максимальное количество потока в одном блоке 1024. Дальше, вот это максимальное количество, вот три значения, максимальное количество потоков вдоль каждого измерения блока. То есть у нас есть блок. Дальше, блоки образуют сетку. Ну, вот возьмем один блок. И вот у него есть измерение. И вот вдоль, да, вдоль этого измерения максимальное количество потоков потоков, то есть у нас максимальное количество может 1024, а дальше если второе измерение пойдет то, то потом разберем, короче дальше это максимальное количество блоков вдоль каждого измерения сетки то есть у нас есть еще грид то есть у нас есть блоки, как я говорил блоки формируются в сетку, а сетка как бы тоже типа трехмерная ну, к этому подойдем, поэтому поэтому просто, просто, просто идем дальше. Дальше. Это у нас частота в герцах. Частота в герцах. Так, дальше у нас есть... Так, это количество константной памяти в байтах. А, и вот как раз версии, да, у нас есть младшая часть уровня, минор и старшая часть. То есть у меня версия 1.6. Дальше, количество мультипроцессоров на устройстве 10 штук. И количество ядер в моем устройстве 1280. По поводу количества ядер. Количество ядер просто так не вычисляется. Ну нет отдельной переменной, которая содержала, содержала бы количество ядер. Для этого есть такая функция. Собственно, пис... Ну не собственно, я ее скопировал где-то. Где-то, да. Но что мы по ней видим? Мы получаем устройство характеристики, получаем количество мультипроцессоров. И в зависимости от старшей версии старшая часть уровня вычислительных возможностей устройства мы определяем какого-то семейства в данном случае старшая часть у меня то есть у меня 1.6 старшая часть 6 это у меня паскаль семейство паскаль типа новые сейчас видеокарты для ноута которые там типа по производительности чуть-чуть там уступают ну, настольным вроде бы но ну, я не знаю на рекламке все хорошо написано, как оно по факту. Так вот, вот есть разные семейства: Ферми, Кеплер, Максвелл, Паскаль, Вольта. Кстати, Тесла, Теслаш еще у них есть. Тесла, да, тут нет. Так, так вот, как определяется количество ядер? Ну, получается вот, берется, берется, берется. Определяется семейство, я так понимаю, старшая часть, да, 1.6 у меня вот 6. И дальше берем, если минор равно единичке, то количество мультипроцессоров умножается на 128. Если же нолику, то количество мультипроцессоров на 64. Так как у меня 1.6, то 10 умножить на 128. Но в характеристиках видеокарты так и написано, 1280 ядер. Ну эти ядра, давайте, то есть, в принципе, на сегодня все, на сегодня все. В следующий раз приступим. Тут по книге будет сложение векторов, то есть разберем, что такое сложение векторов. Так вот, но ядра, ядра по факту являются сопроцессором, то есть это много таких арифметических логических устройств. Алу еще можно назвать, которая выполняет простые операции. То есть, если мы возьмем центральный процессор, центральный процессор, штука мощная и серьезная, и она может выполнять очень много различных инструкций и, и работать с портами ввода-вывода и прерывания, и т.д. и, и, и, и т.п. То есть, если возьмем центральный процессор, довольно-таки мощная штука. Вот. Ядра же в NVIDIA, это, можно сказать, такое простое арифметическое логическое устройство, которое может выполнять а там, сложение, умножение, деление, там, вычисление синусов, косинусов. Ну Для этого есть специальные функции кудовские. Соответственно, эти ядра, их много. Они потребляют мало энергии и... и, и а Тактовая частота для этих логических устройств, арифметических логических устройств, невысокая. Но за счет того, что этих устройств в ядер много, и за счет того, что э, может выполняться параллельно большое количество потоков, и достигается очень большая производительность. Вот, Вот так вот. Ну, на, наверное, на сегодня все. Поэтому, если вы что-то знаете больше, то, конечно же, пишите в комментариях. Делитесь своей информацией, так как пытаюсь делиться я. Поэтому на сегодня все еще раз. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.